Стартап из США RoboMart создал автономный продуктовый магазин на колесах, который доставляет еду к порогу потребителя. С созданием парка таких беспилотных автомобилей, оснащенных системой предзаказа, больше нет необходимости ходить в магазин за покупками. Теперь магазин сам приедет к вам. С началом экспериментальной программы по созданию первого в мире беспилотного автомагазина рынок автономных автомобилей совершил скачок вперед. Хотя мировая продуктовая индустрия имеет обороты около 1 триллиона долларов в настоящее время, в интернете происходит менее 5 процентов продаж продуктов клиенты будут использовать приложение для запроса ближайшего робомар как только авто прибывает заказчик разблокирует двери и выбирает то что хочет затем нужно просто закрыть двери и робомарт отправится к следующему клиенту с использованием запатентованной технологии grab and go робомарт будет отслеживать что клиенты берут запоминать информацию а затем клиентам будут автоматически отправлять квитанции автомагазины робомарт являются дети предпринимателя Али Ахмеда, основателя LuteBox, удостоенного наград приложения, которое позволяет пользователям совершать покупки в режиме реального времени. В настоящее время компания принимает заявки от продавцов, желающих спонсировать пилотную программу в районе залива Сан-Франциско. RoboMart будут полностью электрическими, и компания будет сотрудничать с ведущим поставщиком зарядных станций EV. В дополнение к удобству RoboMart заявляет, что система позволит розничным торговцам расширять площадь зоны обслуживания без первоначальных капитальных затрат. Также реализаторы продукции смогут получать важные потребительские данные и понимание моделей продаж и потребления. В Израиле создали робота-компаньона LQ который поможет пожилым людям оставаться социально активными. Главная его задача оказывать им помощь в повседневных делах, сообщает Spring Vice. Роботехника развивается в самых разных направлениях. От робота для ресторанов до рыбы робота, которая проверяет уровень PH воды. Израильским стартапом Intuition Robotics была разработана технология для оказания помощи людям преклонного возраста. Или Q. Это робот-компаньон, который помогает пожилым людям выполнять повседневные дела. Его цель – сделать все возможное, чтобы они были социально активными и всегда могли позаботиться о себе он напомнит пользователю о том что пора принять лекарства или пообщаться с семьей технология доступна даже очень пожилым людям робот подчиняется голосовым командам и может отвечать на запросы говорит какой сегодня день отправляет и получает сообщения, воспроизводит музыку и видео кроме того или кью имеет встроенную камеру которая позволяет членам семьи убедиться что с их пожилым родственникам все в порядке взаимодействие с помощником расширяет возможности пользователя и может помочь ей ему устранить чувство одиночества. Для создания робота использовалась компьютерная технология искусственного интеллекта. Благодаря ее алгоритмам робот может адаптироваться к потребностям пользователя и предвидеть его потребности. Внешне робот похож на гуманоида. В отличие от других социальных роботов, он состоит из вращающейся головки, планшета и камер. За счет световых сигналов изображений языка тела, речи и звуков, или Кью может общаться с человеком. Данное изобретение еще находится на стадии усовершенствования. Компания обещает, что в в будущем или Q будет гибко адаптироваться к изменяющимся потребностям пользователей. современный мир мегаполисов это поток рекламы с экранов расположенных вдоль дорог при входе в магазины и в других общественных местах для тех кто устал от такой информационной перегрузки и хочет видеть мир без мигающих светодиодных огней двое изобретателей создали очки ARL глэйсис не так давно люди жили в обществе в котором телефоны были только стационарными телевизоры весили как холодильники а компьютеры соперничали габаритами с микроавтобусами однако все довольно быстро меняется и в наши дни уже существует потребность в технологии которая бы давала передышку от потока цифровой информации именно для того чтобы решить эту проблему двое друзей иван кэш и скотт блеу создали очки ARL глэйсис они позволяют оставаться в реальной жизни и видеть в ней все кроме экранов очки блокируют светодиодные и жк экраны таким образом что пользователь видит их темными словно пустыми стекло очков блокирует свет от дисплеев и экранов благодаря эффекту горизонтальной поляризации кроме того ARL глэйсис функционирует и как пара обычных солнцезонных защитных очков, не пропускающих ультрафиолетовое излучение. В настоящее время очки находятся на стадии бета-тестирования. Они совместимы с большинством телевизоров LCD-LED и некоторыми компьютерами LCD-LED. Очки пока что не блокируют смартфоны и цифровые рекламные щиты OLED. Как говорят создатели, такие очки дают шанс не отвлекаться на лишнюю информацию во время общения с окружающими, что поможет чувствовать себя спокойнее, а также более позитивно и ясно мыслить. компания из сша создала умный рюкзак ламзак сочетающий стиль и технологичность он позволяет в любой момент подзарядить гаджеты и напомнит хозяину о забытых вещах на рюкзак сделан из углеродного волокна в нем есть внутренняя подсветка gps-навигатор камера заднего вида источник Wi-Fi и беспроводное зарядное устройство он удобен в применении а его продуманный внутренний дизайн обеспечивает простую и удобную организацию вещей ламзак доступен в трех цветах серебристо-черный темный сапфир и темная красный вино кроме рюкзака в коллекции есть также две разных по размеру сумки на плечо в рюкзак встроен Smart Messenger для уведомлений и напоминаний с помощью которых хозяин рюкзака может избежать потери вещей мессенджер подскажет в каком отделении лежит какая вещь а также уведомит пользователя если сумку пытается открыть кто-то посторонний основные функции ламзак первое беспроводная зарядка позволяет одновременно заряжать батареи на телефоне планшете и ноутбуке по беспроводному каналу от встроенного блока питания 10 миллиампер часов второе специальные датчики отслеживают местоположение вещей третье встроенный светодиодный индикатор в главном отделении сумки есть подсветка которая включается автоматически когда сумка открывается в темноте четвертое защита от воров каждый раз когда кто-то посторонний пытается открыть сумку или украсть ее приложение ламзак мобайл пришлет уведомление. Пятое, дополнительная пара глаз в городских джунглях на рюкзаке есть скрытая камера которая показывает что происходит позади пользователя ламзак это самая инновационная и интеллектуальная переносная система на сегодняшний день, разработанная с использованием высококачественных материалов и шести интеллектуальных функций. Он сочтет в себе интеллект, силу безопасности, контроль, говорят создатели. Рюкзак изготовлен из высококачественного углеродного волокна и кожи. Первый прототип был показан на выставке CES 2018, а в настоящее время выставлен на Indiegogo. Рюкзак доступен за 269 долларов. в нидерландах появилась первая в мире велосипедная дорожка сделанная полностью из переработанного пластика на дорожку с двумя полосами длиной 30 метров ушло полмиллиона пластиковых крышечек от бутылок как говорят специалисты дорожка из пластика будет в два 3 раза долговечнее чем обычный асфальт велодорожка из переработанного пластика состоит из полых модульных панелей партию легких сборных секций привозят на место для установки и там соединяют вместе поэтому на создание такой дорожки тратится на 70 процентов меньше времени чем при прокладке традиционной дороги из асфальта. Модульные сегменты выполняют несколько функций. Внутри них может собираться и временно храниться дождевая вода при большом количестве осадков, например, во время наводнений. Кроме того, в них достаточно места для размещения кабелей и труб. По словам специалистов, пластиковое покрытие долговечно, устойчиво к появлению выбоин и трещин и практически нечувствительно к таким естественным явлениям, как погодные условия и сорняки. Дорожка не требует особого обслуживания, а если сильно повредиться, или придет в негодность, ее можно снять и повторно переработать. Поскольку проект взволе является пробным, перед установкой модули были оснащены набором датчиков. С их помощью эксперты смогут наблюдать различные показатели, температуру, производительность и долговечность, а также количество велосипедов, которые проезжают по дорожке в течение суток. Plastic Road отмечают, что по причине наличия датчиков это не только первая в мире велосипедная дорожка, построенная из пластмассовых отходов, но и первая в мире интеллектуальная велодорожка. подводный скутер сия flyer на сей раз предназначен для любителей поплавать и понырять по техническим характеристикам он успешно конкурирует со своими предшественниками скутерами Trident, LeFi s 1 и white shark mix особенно интересен Trident, отстающий до нашего времени определенным эталоном по соотношению цены и возможностей глубина погружения до 50 метров скорость до 7 километров в час для сравнения си Flyer может нырять на 44 метра и разгоняться до 6 6 километров в час как заверяют разработчики энергетического потенциала аккумулятора 4 килограммового сия Flyer хватает на час комфортной подводной прогулки контролировать рабочее состояние скутера пользователь может с помощью oled панели где отражается оставшееся до полной разрядки время скорость передвижения и ряд других показателей приобрести си Flyer можно на площадке IndieGoGo, внеся залог 369 долларов розничная цена может составить уже 699 долларов